Привет, YouTube. Это Антон, команда Патриот и у меня небольшое объявление, потому что уже в следующую пятницу, вот, которая сейчас настанет, 23 сентября, начнется очередной запуск образовательного проекта 100-дневный воркаут mm -hmm. на сайте workout.su. Я приглашаю всех, кто только начинает свои тренировки, кто хочет познакомиться с миром воркаута и привести себя в хорошую форму, присоединиться к нему. Запись уже открыта на сайте, поэтому проходите по ссылочке вот здесь или в описании к видео. Будем всем рады. Ну а в Москве мы каждый выходный будем устраивать сборы участников. И, кстати, еще в 16 городах. Информация тоже будет на сайте. Поэтому будет очень весело. Вот. Надеюсь увидеть всех подписчиков, кто хочет потрениться вместе с нами на этой программе. До встречи. Пока.